здравствуйте Кира растополь представляет лунные вешки 5 по 17 июля 2022 года лето пришло к своему астрономическому началу это время подведения итогов новых желаний и осознания каких успехов вы достигли к середине лета а уровень успехов покажет место где вы отдыхаете Хорошо отдохнуть можно и на даче. Однако, наверняка, это давно обжитое место, где вы отдыхаете не только летом, а на выходных, и сюда же приезжаете в отдых. Привычное место отдыха не дает внутренние ощущения движения вверх. Из года в год одни и те же декорации и действия, те же стены, мебель и общение. Кто-то и этот вид отдыха, устраивает но нам хочется новых впечатлений а это можно получить на новом месте отдых если вам важно изменить уровень своей жизни то нужно учитывать в своей жизни знаки лунных суток о чем говорят знаки ростика и полнолуние в этом периоде 5 июля вторник одинокий день у этого дня есть эффект разъединения, разделения. Он неблагоприятен для свадеб, установления партнерства, групповой деятельности. День используется для избавления от чего-то ненужного, старого, отжившего. Переберите свои вещи и избавьтесь от старого ненужного. День обновления дома, вещей и идей. Можно наводить порядок в доме. А также можно очищать ум и тело, проводить телесное очищение и духовное осмысление своих действий. В этот период можно молиться и поститься. Избавляйтесь от вредных привычек. 6 июля. среда. День отражает полноту до краев, что означает увеличивающийся эффект. Поэтому он подходит в первую очередь для позитивных, созидательных дел. Хороший день для подписания соглашений или официальных открытий. Например, очередного сетевого магазина для сбора долгов. Однако, если в такой день заключить обязывающие нас соглашение, количество обязательств только вырастет. Если же речь в договоре только о деньгах, станет больше денег. Этот день не используют для свадьбы, для заключения договоров о передаче имущества, чье-то пользование или для начала судебных процессов. из-за чрезмерной силы ты все может пойти не по плану, поэтому неблагоприятно устраивать большие праздники, но небольшие вечеринки будут благоприятны.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 Это простой день, поэтому его нужно использовать сознательно. Это день равновесия, баланса. Он благоприятен для имеющих слабую позицию и не столь хорош для имеющих сильную, поскольку условия могут сравняться. В этот день можно планировать длительные проекты, заниматься ремонтом, ставить печь или плиту для готовки еды. Вести земляные работы. Благоприятно начинать строительство, путешествовать, вести переговоры, поскольку в переговорах условия сторон окажутся равны. Этот день подходит для выравнивания отношений, поиска компромисса и заключения мира. 9 июля, суббота. Сегодня правит звезда процветания. Это счастливая звезда, приносящая процветание и успех. День благоприятен для любых финансовых операций, таких как покупка и продажа недвижимости и имущества, заключение сделки, подача рекламы и объявлений, вступление в должность. День подходит для открытия бизнеса, начала нового дела, проведения инвестиций и для других дел, связанных с материальными ценностями.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 день подходит чтобы начать длительный бизнес или устроиться на постоянную работу для официальных открытий начала строительных работ заключение соглашений с партнерами на длительное время и принятие на работу ценных сотрудников 10 июля в воскресенье звезда добродетели Помогает осуществить любые намерения, помогает запустить энергию избытия и удачи, как в бизнесе, так и в личной жизни. Добродетель преобразует неудачу в удачу, несчастье в счастье. Эта звезда харизмы, она помогает человеку презентовать себя, что хорошо для публичных выступлений, налаживания контактов с людьми. Энергия дня оказывает в целом умиротворяющее воздействие на отношения в бизнес и деловое партнерство. День подходит как для приема людей на работу, так и для разрыва отношений с деловыми партнерами, увольнение сотрудников. 12 июля. Вторник. Мощный день. Событиями дня управляет Марс. Нарастает внутренняя сила, возможно агрессия и провокация. День активных действий. В этот день желательно дополнительная активная деятельность. Можно провести тщательную уборку в доме, а можно добавить физическую нагрузку, длительные прогулки или легкий бег. Переизбыток сил может привести к внутреннему напряжению, агрессивной реакции на происходящее. Будьте внимательны на дороге и не вступайте в ссоры и конфликты. 15 июля. Пятница. Управляет Днем Венера. День легкий, наполнен любовью, заботой и красотой. В этот день можно сделать романтический ужин для двоих. Или собраться вечером за столом после трудовой недели всем членам семьи. В этот день хорошо проявлять интерес ко всему новому. Можно начинать обучение, получать новые духовные практики. День осознаний и гармонии. Можно мечтать. Можно посетить духовные практики и вместе с единомышленниками провести целительные медитации для всего сущего в этом мире. 17 июля. Воскресенье. День Солнца. В этот день следует задуматься о своей духовной сущности, посетить храм, День духовного и физического очищения от кармических долгов, греховности и зачарованности. Можно проводить очищающие практики, проводить порядок ум, тела, сознания, а также день хорош для наведения порядка в делах и в доме. Можно проводить обрядовые действия на снятие негативных влияний с глаза, зависти, порчи себя, близких и со своего дома. Если вы последнее время неуравновешены, устаете, недовольны всем и вся, то следует очистить свой ум и тело от накопленных негативных программ и эго-реакций и очистить свое жилое пространство, дом, кухню, спальню от негатива. Это принесет здравие, мир и покой вам и близким. Сфера здоровья. В начале лунного месяца можно делать стрижки, проводить очистительные физиологические процедуры, такие как очистка желудка и подобные, медицинские процедуры по удалению зубов или органов, но не для операций по сохранению или лечению органов или зубов. Начинать диету. Возможно также разрывать договор... договоры, увольнять сотрудников. Этот день для того, чтобы устранить плохое и приобрести хорошее. В жаркие дни ешьте простую еду. Изб... Избегайте жареного, острого, соленого. Соблюдайте питьевой режим. Не гуляйте на открытом солнце. На даче, на пляже пользуйтесь солнцезащитными кремами обязательно носите головные уборы. Будьте внимательны к детям, особенно рядом с водой, рекой и морем. Не оставляйте детей без присмотра. Сфера любви. Время отпусков – благоприятное время для укрепления родовых связей с предками, с и потомками. Очень благотворно влияет на укрепление жизни сферы мира в доме совместные обеды и ужины когда за столом собираются три четыре поколения сотрудник лето время бесед и традиций время сказок и были легенды рассказов о достижении предков. если у вас в последнее время разладились отношения в семье накопилось много претензий друг к другу к родителям или детям то июль месяц является месяцем гармонии радости и любви, энергии месяца легкий. И сейчас самое время сказать друг другу слова любви, простить обиды и помечтать о будущих свершениях, путешествиях и планах. Сфера денег. Эта сфера пока остается нестабильной и не Внешние события в мире и внутренние напряжения в стране накладывают свое влияние на доходы и расходы всех людей. Изучайте обстановку в мире финансов. Читайте книги по финансовой грамотности и применяйте эти знания в своей жизни. Живите так, чтобы ваши расходы не превышали доходов. Перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте и просчитайте все возможные риски, А также внимательно читайте договор, буквально изучая его по буквам. И сейчас не время брать кредиты. А время отдавать долги кредиты закрывать кредитные истории правильно распоряжаться деньгами и создать новые денежные возможности вам поможет практикум портал денег купальский который пройдет 7 июля telegram портал сотворен из личных желаний амбиций которые можно усилить в мистический день ивана купалы и аграфены Купальницы практикой могут принять участие новички и те участники кто уже провел ряд порталов они смогут перейти на второй круг магических действий и получат новые знания и соединят энергии своего намерения и желаний свои предыдущие усилия усердие постоянство и постепенность всегда дадут свой результат Все действия будут проводить единомышленники это люди которые думают как вы, говорят с вами на одном языке, действуют вместе. Единомышленники – это команда целеустремленных людей. Они настроены не только на свой личный успех, но и на успех каждого участника, практикума. Каждый участник действует согласно своих планах на жизнь, и круг единомышленников усиливает общее поле намерения. Чтобы в жизнь пришли перемены к лучшему, нужно делать соответствующие действия. Начните с малого действия. Оно принесет колоссальные перемены в вашей жизни, если будете последовательны в своих желаниях и планах. У каждого свой выбор и свой путь. А что в этой жизни выбираете вы? Управляет этим периодом род, родовое древо, традиции, легенда рода и книга достижений. Овесьте на стену в общей комнате или рядом с божницей рисунок родового древа. Над древом нарисуйте рисунок солнца и полной луны. Вспоминайте достижения предков. Делитесь своими достижениями и успехами с родителями, бабушками и дедами. И, конечно, рассказывайте детям о достижениях рода и ваших лично. На этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам мира и любви. До новых встреч!